Бисмиллах. Алхамдулиллахи роббиль алямин. Всслатт ва саламу алейк. Ашрафе навия и Мурсалин. Мухаммад салляллаhu alaihi wa alaihi wa ashabhih аджмаин. Пятый урок. Изучение арабского языка. Гада. Гада. Это. Гада. Байтун. Гада. байтун. Байтон. Это дом. Повторение прошлых слов. Гада Байтон. Это дом. Гада Масджидун. Это мечеть. Гада Масджидун. Это мечеть. Гада Бабун. Это дверь. Гада Китабун. Это книга. Гада Каламун. Это карандаш. Или это ручка. Гада мифтахон Мифтахун, мифтахун" – ключ. Гада мактабун. Это стол письменный. Гада сарирун. Это кровать. Гада курсиюн. Это стул. Магада. Что это? Магада. Гада Бейтун. Что это? Это дом. Агада бейтун. А это дом? Нам. Гада Байтун. Да, это дом. Магада. Что это? Ада камийсун. Это рубашка. Агада Сарирун. А это кровать? Ля гада курсийн. Нет, это стул. Агада мифтахун. Ля. Гада палямун. А это ключ? Нет. Это ручка. Магада. Что это? Гаданаджмун это звезда. Тамрин. Упражнение. Первое упражнение. Тамринун ауваль. Первое упражнение. Тамрин ауваль. Первое упражнение. Магада. Что это? Магада. Вопрос вам, задается, вопрос, что это? Вы уже должны отвечать на этот вопрос, что это. Нужно сказать, это ключ. Как по-арабски сказать, это ключ, вы уже должны знать. Магада. Что это? Вы должны сказать, это книга. Магада. Магада, что это? Вы должны сказать, это ручка. Магада, что это? Вы должны, нужно сказать, это дверь. Как по-арабски будет, это вы уже должны знать. Магада, что это? Магада, что это? Тамрин. Амринум сани. Второе упражнение. Агада байтун. А это дом. Агада байтун. Агада мифтахон. Агада мифтахон. Агада камисун. Здесь вы должны ответить. Да, это Камис. Агада он. Агада Наджмун. А это звезда. Агада Наджмун. Тамриинун Саалисун. Третье упражнение. Тамрин Упражнение Саалисун. Третье. Игра вактуб. Читай и пиши. Игра Вактуб, читай и пиши. Экора Вактуб, читай и пиши. Здесь нужно читать как можно больше и писать. На нашем канале в Телеграме Воспитание уммы там как раз все PDF-форматы этих уроков выставлены. Поэтому заходите, берете эти PDF-форматы, распечатываете или переписываете себе в тетрадь и читаете. Поэтому здесь упражнение написано. Читай и пиши. Это нужно будет писать. Это надо будет задание писать. Гада Мактабун. Это письменный стол. Гада Масджидун. Это мечеть. Гада Калямун. Это карандаш. Гада Сарирун. Это кровать. Магада что это? Гада курсейон. Это стул. Агада байтун. А это дом. Ля. Гада Масджидун. Это мечеть. Нет, это мечеть. Магада. Что это? Гада, мифтахун. Ада мифтахун. Это ключ. Мангада. Сегодня, смотрите, еще новое слово добавилось. Ман. Кто? Раньше мы говорили ма, что? А здесь теперь кто? Здесь уже кто, значит, означает, мы будем говорить про людей. Мальчик, мужчина, врач, бизнесмен. Вот такие слова мы будем сейчас употреблять. И поэтому здесь говорят ман, кто? Понятно, да? Это для тех, кто... Акл, кто имеет разум. Ман употребляется для тех, у кого есть разум. На следующем уроке мы с вами пройдем уже конкретно, уже каждое слово, что означает гада, например, в каких случаях применяется гада или в каких случаях применяется ман или ма. Это мы уже будем на следующем уроке иншалла, иншалла, иншалла изучать. А сейчас... Вы просто поймите, что «ман» это кто? Кто это? Мангада. Мангада. Кто это? Гада табибун. Это врач. Табибун – врач. Табибун – врач. Мангада. Кто это? Гада. валядун. Валядун. Уалядун. Мальчик. Уалядун – мальчик. Мангада, кто это? Гада Толибун. Это студент. Толибун, студент. Толибун, студент. Агада валядун. Агада валядун. А это мальчик. Ля. Гада Роджулюн. Это мужчина. Нет, это мужчина. Ага, валядун. Ля. Гада Роджулюн. Табибун, мы сказали. Табиб это врач. Табибун это врач. Табибун врач. Магада что это? Вот смотрите. Магада это что это? А мангада кто это? Магада мы говорим. Гада маздидун это мечеть. Гада маздидун это мечеть. Мангада кто это? Кто это? Гада таджерун. Гада таджерун. Ага, да, кальбун это кальбун новое слово собака кальбун собака собака кальбун ага да кальбун а это кальбун а это собака ага да кальбун а это собака Ля, нет критун критун кот критун кот Криптун. Понятно, да? Арабское слово. Криптун это кот. Гада химарун. химарун. Химар это осел. Химар. Химар. Агада химарун. Вопрос. Агада химарун. А это осел. Агада химарун. Ля. Ахада хисанун. Нет, это Хисан, это Хисан, конь, это конь. Уамагада, Уамагада, а что это? Уамагада, а что это? Гада джамалюн. Гада джамалюн. смотрите, джамалюн верблюд, Джамаль, Джамаль верблюд. Магада, Гада дикун. Дикун, дикун, дикун, петух, дикун, ада петух, это петух. Мангада, кто это? Гада мударрисун, это учитель, мударрис, учитель, мударрис, тот, который дает уроки, дарс, мударрис. Ага, гада камисун, а это рубаха. Ля, гада миндилюн. Мендиль. Новое слово. Мендиль. Новое слово. Салфетки. Туалетная бумага. Мендиль. миндиль, миндиль. Вот, кстати, наш Мендиль. Мендильон. Мендильон. Понятно, да? Мендилюн. Гада, Мендильон. Гада, миндильун. Тамрин. Упражнение. Здесь нужно будет читать и писать. Читать и писать. И у акту в сегодня на этом уроке мы возьмем очень много новых слов поэтому эти все новые слова нужно будет выписать в тетрадку я вам уже на прошлых уроках я вам говорил о том что вам нужно завести тетрадку и выписывать все новые слова утром заучивать а вечером повторять как делал мой один знакомый брат он каждое утро выписывал новые слова потом их заучивал утром вечером он себя проверял насколько он их эти слова помнит утром запишет например 5 слов и вечером повторит 5 слов ответит и вот так каждый день каждый день он заучивал по минимум 5 слов иногда он заучивал 10 слов иногда 15 слов но у него всегда была планка 5 слов это минимум Меньше не делать, меньше не делать. Иногда у него очень сильное стремление было изучить язык, он мог выучить 100 слов. Даже иногда он настолько уже разгонялся, что он в день выучивал 1000 слов. Вечером проверял себе, говорит, 950 слов, 90, то есть на 95% он запоминал слова, которые он заучивал. Мозг, он как мышцы. Он как мышцы. Когда ты постоянно ходишь в спортзал, тренируешься, они развиваются. А если ты раз в месяц гантелькой позанимался, то какое развитие? Вот то же самое. Арабский язык, то же самое. Мы тренируем свой мозг. Каждый день берем какую-то порцию слов, заучиваем, повторяем, практикуем. И вот так мозг развивается. И вот в день 4, 3, 5 слов Поставили себе планку, все, я в день учу по три слова, например, или по четыре слова, или по пять слов. И каждый день учите, учите, учите, учите. Сегодня, например, из Кур'ана слова новые какие-то выучили. Завтра из хадисов, на следующем уроке из арабского языка. И вот каждый день, каждый день вы себе тетрадку заводите, утром заучиваете, вечером повторяете, на следующий день тоже повторяете. Тем самым вы за год возьмете арабский язык. Иншалла. Иншалла за год вы сможете взять больше полторы тысячи слов. Полтора тысячи слов. Если в день по пять слов учить, то за год вы можете выучить больше полтора тысячи слов. А это уже большой багаж. А если два года вы будете заниматься таким вот темпом, два года, то вы уже сможете больше трех тысяч слов вы будете знать больше трех тысяч слов а это уже достаточно а это уже достаточно Итак, так вактуб читай и пиши марада надо калям он это ручка гада кальбун это собака гада кальбун мангада кто это Гада табибун – это врач. Гада табибун – врач. Новое слово – табибун. Табибун. Гада джамалюн – джамаль. Джамаль – это верблюд. Джамаль – верблюд. Ага-да кяльбун – а это собака. Ля – гада Нет, это кыттун. Ага-да дикун – а это петух. Нам. Да. Агада дикун нам. Агада хисанун. А это конь. Да. Гада Химарун. Нет, это осел. Гада Мендилюн. Это салфетки. Агада валядун. А это мальчик. Нам. Мангада. Кто это? Гада Роджулюн. Это мужчина. Ага, да, Рожель, Это мужчина. Субханакаллахума бихамди кашхаду аля иляхи лянта. Астагфирука ватубу иляйка.